Так, уважаемые, уважаемые друзья, я начну, наверное, как модератор определенный. Да? решили провести так называемый небольшой судейский семинар. Объясняю его, почему мы решили это сделать. У нас прошел чемпионат Европы и, к сожалению, самые возрастные участники из первых груп получили нулевые оценки. И это то же самое, что было. Несколько лет назад также на международных стартах в ну, чемпионате Европы в равнине также там порядка 4 или 5 участников уехали с нулевыми оценками. И это в основном касается, конечно, самых возрастных спортсменов, да, наверное, 60, 60 и старше. А перед началом, ну буквально сегодня, вот, час назад, обсуждали мы обычно другую такую ситуацию. И Понимаем, что если бы у нас было не три участника возрастных, а 10, то вероятно 9 из них уехали бы с нулевой оценкой. 20, скорее всего, было бы 15 нулевых оценков. Почему мы так говорим? Потому что мы видим, как судят на международных соревнованиях, и мы можем посмотреть, какое судейство у нас на суд этих стартах. Засчитывается много того, чего не должно было засчитываться. Поэтому мы неоднократно эту тему и на общих собраниях поднимаем. Со своей стороны мы стараемся качество судейства улучшать. Мы привлекаем к судейству не только выступающих спортсменов, потому что есть определенная солидарность коллегам по, помосте, да, по помосту, стараемся также привлекать судей со стороны которые судят первенство россии для того чтобы более объективно было судейство а, со стороны но тем не менее все равно эта проблема эта проблема она присутствует особенно актуальна она в преддверии будущего чемпионата мира который мы все-таки надеемся рано или поздно в туре состоится И не хотелось бы чтобы да, там март большая команда от России, которая наверняка будет представлена, таким образом отличилась в кавычках, да, в плане техники. Сегодня мы решили провести судейский семинар для того, чтобы вы примерно поняли принципы, по которым работает судья. Да, я вижу, здесь, конечно, судьи из первенства России, которые там прошли школу в Серьезную, я вспоминаю, как пару раз присутствовал на совещании с которые который там за каждое, это самый каждого выискивал, и ты вот здесь неправильно судил, или здесь наоборот и засчитал, а должен был засчитывать. Конечно, это, это как бы уровень, нам э, до нестра далеко, но мы к этому стремимся. Да, все вы знакомы с Екатериной Егоровой, которая вот Несколько соревнований помогает нам как раз-таки по судейству. И сейчас она как раз и даст вам определенную информацию, общую информацию, а потом какую-то частную информацию для вас. Ну, надеюсь, это будет полезно. А у меня большая просьба все это донести до ваших коллег, которые сегодня не смогли по тем или причинам присутствовать. Да, Такой вопрос комплексы. Так что слово Екатерине, а я с вашего позволила, немножко в организационных моментах поучаствую. А? Да. Мы его каждый раз приглашаем. Он звонил, что он ну, это будет очень много. Я ему досик. не звонила, но я надеюсь. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, спортсмены, судьи. Очень рада, что часть из вас доехали до семинара. Так его назовем. Как сказал Алексей, учитывая последние события на мировых российских помостах, решили все-таки организовать такое совещание и напомнить, в первую очередь напомнить спортсменам об их ошибках, очень серьезных ошибках, из-за которых мы не получаем очки, мы получаем баранки. На повестке дня у нас, так скажем, три вопроса. Во-первых, это обзор технических правил. Здесь я не стала углубляться в какие-то нюансы, прям вот жесткие нюансы, а именно то, что происходит на помостах среди старших возрастных рук. Ну, напомню, что рывок – это есть одна, от, одно непрерывное движение, непрерывное движение до полного выпрямления рук над головой, в ножницы и все. Кто-то в, Кто в полуприсед рвел. Помостом можно касаться только ступнями. Ничем другим. Фиксация веса над головой только на прямых Финальной Финальные точки руки и ноги спортсмена полностью выпрямлены. Ступни находятся на одной линии, параллельно плоскости туловища и штанга. Спортсмен должен ждать сигнала рефери, чтобы пустить штангу Некоторые вновь, которые с нами начинают соревноваться да, в наших соревнованиях, не знают этого. Или забывают. То есть на тренировках им не говорят, что они должны зафиксировать вес над головой и ждать сигнал рефера. Рефери, это уже касается всех судей, рефери незамедлительно должен дать сигнал, чтобы штангу спортсмен опустил, как только произошла фиксация и неподвижность его состояния на помостке. А толчок у нас это упражнение, состоящее из двух частей, как вы знаете. Первая часть – это подъем на грудь, также одно непрерывное движение от помоста на грудь в положении ножницы или сед. Кто-то также принимает штангу в полуприсе. то есть это не запрещено. Штанга не должна касаться груди до ее остановки в финальной позиции, где она фиксируется на ключицах или на груди, или на полностью согнутых руках, то есть вот этого не должно быть, это двойной подверг. По мосту можно касаться так только ступнями. То есть у многих есть ошибка а, колена. Разведите коленочки больше в сторону, не встанете. А, перед выполнением толчка груди, ноги спортсмены должны быть выпрямлены. Ступни ног расположены на одной линии параллельно плоскости туловища и штанги, то есть вас не должно никуда переспрашивать, ни в какую сторону. Вторая часть упражнения – это толчок от груди. Спортсмен должен принять неподвижное положение после выполнения подъема на грудь, до начала толчка от груди. То есть вот, у вас штанга остановилась, и только после этого вы начинаете толчок с груди. Спортсмен сгибает и руки и ноги, чтобы поднять штангу вверх одним движением до полного разгибания рук. При этом ноги разбрасываются в положении ножницы или положение сена. У кого-то полуписит также. То есть швум Спортсмен возвращает ступни на одну линию параллельно плоскости туловища штанги, сохраняя с разогнутыми руками до финального положения с полным сгибанием ног. У многих спортсменов есть такая фишка, когда толкают с груди, они продолжают просаживаться и намеренно выпрямляют руки медленно. То есть они уже поняли, что они вытолкнули, но дальше не смогут ее, они пожмут. И они продолжают движение вниз с выпрямлением рук наверх. То есть это тоже ошибка. А вот по поводу этой ошибки, как идет танцевать, Потому что правила там, специально я посмотрел, то есть в нижней фазе амплитуды спортсмен должен выпрямить руки. руки. Получается, он в нижней фазе амплитуды еще не достиг? Не достиг. Просаживается. Он просаживается, да. да. И как бы он уже чувствует, что у него, он уже дальше не просядет. А руки-то выпрямляются. Ага, да. То есть вот, вот здесь вот будет ошибка. А Ведь если это все происходит? Да, то, то есть считаю, движение. финальное движение должно быть и руки, и ноги. Ноги зафиксированы внизу, руки зафиксировались вверху. В один момент. Но если это было немножко медленнее, да, если руки приемлемо. опоздали, если руки опоздали, то это ошибка. Но если это одновременно было, но медленно, ну, нормально. Ну, мы можем это страктовать как швун к живому. То есть здесь тоже очень тонкая грань вот да, этого. Я почему то есть я просто объясню допустим толкнул и раз. Нет, вот это вот нет, нет. Штанга уже прошла как бы мертвую точку ага. и вот он эту мертвую точку -то прошел, а дальше он чувствует все. Ему либо фиксироваться так, либо ему просесть и в это время, то есть там незаметно происходит это вот. Это идет вниз, это идет вверх. Да. незаметно но происходит. По это правило он же не нарушил, у него нижняя часть ампутуга не достигнута. Ну, по сути, да, но если явно, явно, если вы видите, что явно у него прям даже жив, то это ошибка у спортсмена. Понял, но нам просто как на языке правила спортсмена это красиво объяснить, чтобы не было вопросов. Потому что у нас вот все ссылаются, что я же нижней фазы ампутуга не достиг. Вот а еще что не, это самое? Еще. Спортсмен сгибает и разгибает ноги и руки. То есть сгибает ноги, разгибает руки, чтобы поднять штангу вверх одним движением до полного разгибания рук. Это трактуется уже как нажив. То есть, по это сути, это нажив. Но есть. Сказать, что была большая пауза. Да. То, можем. То, да, то, можем. Да. Вполне. Спортсмен возвращает ступни на одну линию параллельно плоскости туловища и штанги, сохраняя полностью разогнутыми руки до финального положения, с полным разгибанием ног. То есть, когда он уже собирает ноги, у него руки не должны нигде гулять, ничего. Плечи, сами знаете, допускаются. Локти нет. Так же, как и в рывке, спортсмен должен дождаться сигнала рефера. И преднамеренно не бросать штангу, не пройдя уровень плеч, а также не бросать за голову, то есть это тоже грубейшие ошибки, но в некоторых случаях рефери дают сигнал «подъем удачный», есть, потому что там тоже не всегда успеешь, не успеешь посмотреть, достиг он уровня плеч, чтобы отпустить штангу или нет. Ну за голову это уже естественно ошибка, но бей еще. Переталл шкуру... Ну да, он начинает бросать. Нет, если он нажал пилот, то я начинаю с красного... А все понятно? Да, да. А, у спортсмена есть... Возможность поправить положение штанги в нескольких случаях. Чтобы освободить большие пальцы рук от захвата, если затруднено дыхание, придавило штанга. Если штанга причиняет боль, то есть уронил на ключице, больно, то есть ее как бы поправил. И для того, чтобы изменить ширину хвата. Поправка положения штанги не является ошибкой. В обоих упражнение в должны считать подъем неудачным в любой незавершенной попытке, в которой гриф штанги достиг высоты уровня коленей. То есть где-то нас в нашем случае тяга. Либо высокая тяга, либо просто тяга. До колена не считается? До колена не считается. У спортсмена есть возможность продолжить попытку, если он дотянул штангу до колена, опустил ее. Он может вернуться, он может уйти, он может вернуться на помост и он продолжить свою попытку, если время не закончилось, да? После сигнала рефери опустить штангу спортсмен должен опустить ее перед собой и не допускать преднамеренного или случайного ее падения. Как я уже сказала, она должна пройти уровень плеч. Спортсмен, который не сможет, не может выпрямить руки в ногтях, должен заявить об этом это рефери и жюри перед каждым подходом, либо до начала соревнования, либо во время каждого подъема. Да, вопрос, да, вопрос очень важный. У нас очень многие выходят, не показывают этого, и ни в чем не мало понимаем. Естественно, локоть не включается до конца. И... В этом случае, я поняла, в этом случае, если локоть до конца не включается, подъем защита. Если он показывает, как бы он поднимает и дожимает. Это ошибка. То есть, если он не показал, мы жестко Нет, не мы нет. Не нет, нет. Все, он может. Это его право. А право спортсмена показать, что у него локти не суде, Да. Не раньше, раньше на это да, обращали внимание. Но э, вот э, семинар проводил нам э, покойный Владимир Анатольевич Сунтыков э, в, старо, в старом Осколе. Он сказал, что это упразднили. То есть сделали правом спортсменом. То есть он не обязан свою физическую, свой физический недостаток уточнять. Вот. Да, да, да. Если... Вот так вот он поднял. Вот у него одна рука так, другая так. Вот. Все, он держит. Часто. А если он. Понятно. Так. По поводу смазок, все вы понимаете, да, то есть, бедра, бедро мы не можем смазывать ни силиконом, ни жиром, ни маслом, ни водой, ни тальком. Единственное, что мы можем, это если сильно потеет то намазать магнезий. Это выпускается. Про бандажи. Многие спрашивают, почему нельзя наложить бандаж, в правилах написано. 5 сантиметров. 10-метровая, 10-сантиметровая зона, все, вот, здесь, как бы, никакие, так же, как и повязки. Только вот в 10-сантиметровой зоне локтя. Вот. Никакой компрессии, как бы, не сработает. Единственное, нет, можно, допускается, допускается, даже перчатка допускается. Вот, обычная фитнес -перчатка но она не должна покрывать фалангу вот первая фаланга все Про пальцы намотку липкой ленты этим бинтом мы можем заматывать но у нас должен быть виден фаланга должна быть видна ногть нет но ну можно даже половину ногти чтобы было видно это допускается увеличение не допускается также и на всех остальных пальцах. Вопрос по поддержке, вот сразу давайте тоже обсудим. Я поднесею вопрос по словам, Сейчас, сейчас, сейчас, да. идти, сейчас. Да. А, вопрос, облегающая? Облегающая возможность. Вот отсюда Да, это новые международные правила, да. Это все-таки, все, да. да. а, да, У нас да. еще... Понимаете, когда Владимир Анатольевич занялся этой темой, он, к сожалению, не успел ее закончить. Он хотел именно перенести все вот эти вот нововведения международных международных правил, перевести нам на российскую тяжелую атлетику, в том числе и нововведения по поводу помоста, установления на помост четырех камер, для того, чтобы возможность была оскорить, оскорить видео, видео вот, ченнеж, вот, да. Карты, которые... Но, к сожалению, не успел. В какой стадии сейчас это, я, к сожалению, не могу вам сказать. Но он до нас эту всю информацию доводил. И, а, тут вопрос такой очень интересный: но, то есть, правила ИВФ они изменились, но правильно я понял, что формально в, в Правила, изменений пока нет. Я нигде, языке. я нигде, не в гарантии, нигде, я не нашла изменений. Да, потому что вот у нас когда этот вопрос был, вот по условной тельняшке, да? Не тельняшка, однотонная. однотонная. Да. Без рисунка, без И всего. Однотонная. Ну, в общем, да, вот это вот. Рашгарды вот рожгарды. эти вот, да. Да. У нас когда вопрос был, то есть одни говорят, ну в правилах уже изменения есть, вот на мере они выступают, нормально. Другие говорят, у нас по правилам в ТАР соревнования происходят. Да. А где на русском языке написано, что может быть? Таро Нет, там нет. Там нет, я, я все прочитала, там нет. Нету. Нет, может быть, есть какое-то постановление в ТАРА, о котором мы не знаем? Я вот. тоже не могу сказать, но сколько я ездила по соревнованиям, очень многие, очень многие выступают именно вот... Ну, то есть, правильно я понял, что общая политика партии, что мы разрешаем сейчас? Мы разрешаем. Вот. Это, ну, уже сколько соревнований? Уже, наверное, третий год. Я езжу везде. Ну, я Сейчас уже не беру старый, да. И у нас приезжают на ЦФО, у нас народ выступает тоже то длинный, но единственное в лапте оно должно быть очень облегающим, не должно висеть. Просто не должно так Да. Сейчас. Я Я сейчас не готова ответить на эти вопросы, в... потому что вот в правилах написано паланга должна быть, не должна, должна закрываться. То есть она может быть прям, прям вот чуть-чуть может торчать, то есть, чтобы видно было, что вы туда ничего не подложили и не нарастили себе, чтобы у вас был лучший хва. Он имеет в виду, если, допустим, у него травма? Я поняла травму. Я поняла по травмам, но я не готова ответить. <сосы> максимально облегающее. То есть не тонкое, а максимально облегающее. <сосы> то же, <сосы> Тоже, <сосы> да. <сосы> да. <сосы> то есть то, что, то, что не дает... То, что не дает дополнительной компрессии. То есть у нас разрешены бандажи под одежду. У нас разрешены бандажи сверх одежды, то есть это на коленнике. На локотники не разрешены. Вот на там есть какие -то... Нет. Нет. Ничего, никаких я не нашла таких. Жестких. По ремню вы все знаете, 12 сантиметров допустимая ширина. Я сейчас видел на соревнованиях, один тренер лежал с вот у Нет, ремень смотря какой под футболкой. Вот. ну он соответствует размеру Ну, я, ну я, и что? Ну вот так вот, я смотрю, Нет, здесь Не, бандаж... Некоторые, некоторые девочки бандаж да. Нет, бандаж, бандаж это бандаж, он разрешен под футболку, под костюм, то есть под комбинезон. Он разрешен. Сверху мы даже можем, извините, если допускает главный судья соревнований выступления в футболках и шортах, э, то есть уже вопросы к нему. Девочка там закрыла себя ремнем критически ну, Я не думаю, что это что-то страшное. Она себе создала дополнительные трения от ремня. То есть здесь тоже. ну это просто пытались, нет, просто, видимо, пытались до чего-то докопаться, чтобы оскорить. правилах -то я тоже такого не видела. Я знаю, что любой ремень, бандаж любой, можно под трико надеть. Так, приступим к самому интересному. Ура! запрещенным действием спортсменов, а также часто повторяющимся ошибкам. А, начнем с очень интересного. Подъем свиса определяемый как остановка движения штанги вверх во время тяги. А, здесь, ну вот вообще по всем этим вот запрещенным действиям спортсменов, большая просьба к спортсменам. Все это происходит из-за того, что вы идете на больший вес, который уже не может вам покориться. Я понимаю, все хотят рекордов, все хотят личных рекордов. Но давайте будем помнить про то, что все-таки хочется в пуле провести мир и хочется достойного выступления, чтобы наша команда выглядела очень красиво, очень достойно. Поэтому необходимо, во-первых, думать о том, сколько мы вешаем вес на штангу. Если 70 пошла легко, 72 может вообще не пойти. Касание помосту любой части тела, кроме ступней. Это всем понятно. У кого-то очень низкий сет, может коснуться попу. Кто-то не справился с коленями, не хватает силы, ног, коснулся коленом. Тоже не Окончание движения с дожимом, определяемое как продолжение разгибания рук после того, как спортсмен достиг. Своего самого нижнего положения в сетке, Вот, это запрещенное действие. То есть он уже сел, а руки идут дальше. Это даже в рывке и в толчке с груди соответственно. Пауза во время разгибания рук. Вытолкнул, пожал. Сгибание разгибание локтей во время вставания в финальное положение. То есть из положение ножницы или сет, начинаем вставать, и у нас возвратное движение происходит. Сход соревновательного помоста всем понятно, да, то есть э, сошел, либо диск упал, либо штанга упала с соревновательного помоста, все, не зачтено. Падение штанги или бросок штанги после сигнала рефери с опусканием ее захвата спортсменом до момента прохождения штанги уровня плеч, а также падение бросок штанги за голову. Тоже уже сказала об а, этом. Очень интересный момент, вот, опускание неполного набора установленного веса штанги на соревновательный помост. А, такая ситуация произошла у нас у Владимиром на из Куполах с Татьяной Кошировской. Грозном тоже самое Ну, в Грозном, честно, не видела. А вот с Татьяной Кашириной была такая ситуация, есть, штангу поставили не, не щелчок, а просто вот под замок. И оставалось вот промежуток такой, куда добавили 0,5. Она ее толкнула, стоит, ей рефери дают сигнал, она начинает ее опускать, и у нее падает диск один с одной стороны. Но так как э, штанга была неправильного размера, так скажем, ей разрешили попытку повторить. Удается ей попытку, да. Удается, если, если оборудование не соответствовало. Если не соответствует здесь, конечно, да. да, расположение спортсмена, вот здесь вот э, как бы нам всем не особо как бы это вот нужно, да, но напомню. Расположение спортсмена не строго напротив центрального рефери в начале упражнений. То есть все спортсмены старших возрастных групп привыкли, во-первых, проходить как раз по центру и всегда приветствовать. Это больше касаемо деток. Освобождение штан от штанги до сигнала рефери. Новые правила есть такое после того, как опустил штангу или перед тем, как подойти к ней. Нельзя штангу трогать обувью, то есть не поправлять. Это, скорее всего, пришло из кроссфита. А ногой как ногой вот так можно? Толкнуть? Написано обувью, только обувью. То есть вы можете поправить голенью, руками там, но обувью нельзя. Уважение к штангу. И исключено правило: нельзя касаться головой штанга не должна касаться головы. Волосы, всякие приспособления, резинки. Это все часть головы. Это правило упразднено. Нет, ну у кого-то очень широкий хват и может как бы почти коснуться. его. Мужчины могут почти коснуться. Это правило теперь не действует. Запрещены незавершенные движения, положения, а именно. Неравномерное или незавершенное разгибание рук при выполнении упражнений. Это понятно. Неправильное завершение упражнения с расположением стоп и штанги. Ни на одной линии и не параллельно плоскости стекловища. Пять. Неправильное завершение упражнений с неполным разгибанием коленей. Тоже понятно. Колени не разогнул, сигнал рефери не даст. То есть штанга у вас упадет. Если, конечно, есть силы, то не упадет. Нет, ну вы хотите погад, сядьте, только не касайтесь по мосту третьей точки. Все. Они, да, они должны... Извиняюсь. Они, да, они... Не так, а на одной плоскости я уже говорю. Хоть вот да хоть вот так вот, если вы вот так вот удержите, хоть так вот стойте. Ширина ног не регламентирована. Запрещенное движение в рывке, это самое, самое главное, это пауза во время подъема штанги. Это запрещенное вообще всегда. Запрещенное движение при подъеме на грудь, отдых или расположение штанги на груди в промежуточном положении до ее финальной позиции, двойной подъем на грудь, перекат. Касание бедер или коленей, локтями или любой другой частью рук. То есть, если локтями не коснулся широкая постановка, но и широкое как бы, удержание штанги на груди, можно коснуться и вот этой части. То есть не только локоть, но любая часть руки. Запрещенное движение в толке от груди. Любая явная попытка толчка, которая не закончена, включая опускание туловища или сгибание коленей. Двойной подсед, тот же самый. То есть вы подсели, чуть-чуть выпрямились, опять сели и пошли. И любое раскачивание штамма. То есть толчок от груди должен осуществляться только после того, как вы зафиксировали штамп. Так, ну так как здесь все судьи квалифицированные и не нуждаются как бы, в таком же больном наставлении, но есть наставление спортсменам. Спортсмены, пожалуйста, очень прошу вас, не заставляйте судьи нервничать. Они хотят работать по правилам. Им также вот я такая же судья, мне также хочется всем помочь, преодолеть какой-то рубеж свой личный. Но давайте работать по правилам. Если спортсмен отработает по правилам, качественно, то и качество судейства, соответственно, будет намного выше. Прошу вас задуматься, пожалуйста. Ну, на этом моя лекция завершена. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить.